Так, я нашел фонарик, но он не нужен, вообще не нужен, типа дофига свита, а там темнота, как в лесу ходишь, например, от Слендера бегаешь. Легко, и про... Охуеть. А, блять, ёбану! Эй, hey, hey! всем привет, привет, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы с вами играем в новую игрушку под названием My Last Friday, или, как говорится... Мой последний, моя последняя пятница, а хочется сказать понедельник почему-то, ну ладно. Вау, интерактив. <смех> так, сразу говорю, это демо-версия игры, так что особо есть баги, есть некоторые фрисы, и, конечно же, есть некоторые, там, ну, погрешности, так что нормально. Ладно, погнали играть. А, эта девушка просто поет в моем левом ухе, зачем она поет, фиг знает. А, это я просмотрю. О! О! Ты не можешь... а это будет очень скоро. Я быстро это сделаю. Типа. Музыка... Я даже не знаю откуда, но, блядь, где ты музыку уже слышал? Музыка знакомая, пиздец, блядь. Ладно, короче, у нас... Вау, вау, вау! Это движок Unreal Engine 4! Йоу! Охуеть! Какая детализация, вау! Так, пока интерактив. <плёк> Ладно. It locked! Закрыто! Возьмите ключ, нажмите на инвентарь на... На i, нажму на i. Get to bathroom door I found behind the mirror. Я нашел ключ от ванной комнаты, и он находился за... за... зеркалом. Это зеркало? А что, он не разбился? Я помню, так, так же помню. Зеркало повесил, он также же ебнулся, только, только уже разбилось по-нормальному. Понишь зем с... B. с... Большой жестокостью, можно так перевести. Ну, изучение технического английского языка, еб твою мать. Не до прошло даром. Так, кровек, Блин, это... Я даже не знаю, с какую игру можно сравнить так. Это больше всего похоже на... Ну, пила я так это приоткрою. Не так уж она пока что похожа. Ну, блин, с точки зрения красоты, она очень красивая игра сделана. Так, пароль. Ну ладно, пароль мы не знаем. Мы еще будем смотреть. Стенка, чтобы ныкаться. Вот так заныкался. И тебя никто ничего не видит. Так. Вау. Ёптво. А, это мужик. Я просто сейчас смотрю на его ноги и как-то... Ядрить, конечно, такие ноги, блин, коротенькие у челика. Идут, идут, идут, прям... Прям очень худые, как как будто девушки такие, прям специальные. Руки нету, башки нету. Но зато есть мачете у него в руках. Может, братан, я заберу мачете, и ты... И я спокойно пойду? Нет. It's locked. Как? I can open it. Я не могу открыть. О, вот рука. Братан, давай я сейчас возьму руку у тебя, дам вместо мачета. Ну, типа, мне поможет нам больше, чем тебе. А тут заходит какой-то маньяк. Они ремонт заплатили... Не понял. I'll open the door. Я не... Нужно открыть эту панель, чтобы открыть эту дверь. Так прикольный музончик. Закрыто. Я просто сразу видел красную кнопочку и понял, что она должна включиться на зеленую. Ну, я предполагаю, что это за догадки на уровне а детский центр с налямках. Нажми на каждую красную кнопочку. Ладно. Придираться до того, что можно могли бы на Харде спокойно играть. Ну ладно, пофиг. Так, открываем дверь. А, а это пароль. Раз, два, три, пять, семь, два, три, три, три пять, семь, два. Who is the third face now? Кто сейчас измажет лицо грязью сейчас? Ну да, походу грязь. Я просто... Черт фэтч, забыл слово. О, а вот и ебало. Здорово. Ахеф, ты черный джайн. Вовсе хай. Типа, это должно врубиться электричество. Так, еще раз. 3, 5, 7, 2. Окей, погнали. Не открывается. Ну ты реально не можешь забрать у него... Часть мачета, Сука Ладно Вау Я сначала, у меня было две теории Как открыть этот замок, либо повернуть его Несколько раз, вот так, по часовой, так раз, два, три Оп. И там Потом семь раз, либо просто, типа, ввести пароль Так, давайте пока Я буду осматриваться закрыто открываем дверь открывается епта это фонарик а, возьми его один здесь почему из? здесь и так много света братан. А тебе просто прикинь что твой персонаж в любой инди игре такой говорит тут вот, типа ну в хоры, да так я нашел фонарик но он мне не нужен вообще не нужен типа дофига света а там темнота в лесу ходишь например от сландера бегаешь кишочки вкусно шучу ладно пиздец просто фонарик блять не взять ну блять ну может не пригодится фонарик можно с... осветить объект каком там посмотреть на объект приблизить объект в темноте посмотреть так там как надпись было death is gonna set them free смерть дает мне свободу и даже на операет Не операет О! Для этого... Для включения генератора, как я помню. Ну, ничего, погнали. Лежи? Ну, лежишь. Так. А... Что я взял? А, да. что-то уже чуть забыл даже. Ой, врубили электричество. Погнали, погнали, погнали. Быстрее, быстрее, быстрее. Но бегать мы не можем, конечно же. Это же Инди игра, да. Погнали, забираемся и поехали отсюда. Это на она коротенькая, реально. Твердка. Инд... It needs... окей. Ага, ты думал, все, это конец, Я такой думал, ск... Я хотел сказать, плохая игра, все, коротенькая такая, фиг понятно для чего. Ладно, пошли обратно. Надо открывать же замок. Также интересно. Джасти. Justi... Он... А, а, а как он встал? Он куда-то туда пошел, что ли? Так, значит, он там паркуется. Джасти, справедли... а, справедливость. Блять, а как он встал? У него нет ни руки. Ну, руки-то, ладно. Полбеды. У него головы нету. Как он ходит без мозгов? Хотя, я предполагаю. А, так. Окей, ладно. Ва Вау. еще цветы красиво падает. Ладно. Что у нас здесь? Э -э типа записка должна была быть. Но ее нет. Кишки. Доброе утро, добрый вечер. Я ваш утренний диспетчер. Нож! Вау, даже такой звук был резкий, вау. Так. Минус вис экстрас... Минус с... Экстра строук, uh, x должен сидеть в конце и что-то должно быть сидеть ну короче я не помню что это <laughs> классно так это загадка ой прям мой любимая... любимый год 1990... 1996 вау x сидит в конце uh, минус типа я даже первый не крутил толком то я взял ключик. На нахуй. Закрыто. Что там ходит? А, Блять! Ёбану! На сука! На сука! На нахуй. Окей. Okay. Окей, okay, мы убили челика. Ножом нахуй. пи Ух ты ж, пи Сука, пи пи пи пи пи пи пи пи пи Хей, я пи не забыл что сегодня пятница и ты знаешь сегодня день ценер пром это типа вечеринка типа вот это вот когда студент заканчивают колледж они в нити и такое мини вечеринка я не джефри меня зовут говард ой прости это просто мой лучший друг ты знаешь свечи здесь и я просто. Это ты меня закрыл в, в, в этой ванной комнате? Что? Нет, это был не я. Окей. Okay. Uh... And вот about что ты? Ну ты ты пойдешь со мной на вечеринку? Ты хочешь меня пригласить на свидание? Что? Или что? Ха-ха-ха, очень смешно. Не-не-не, мне это не нужно. Мы и Джеффри просто постоянно идем ну, хотели пойти на вечеринку. Набухаться, как говорится, два идиота. И что-то там еще ночью поделать. Ну ты к нам присоединишься. Вау, ребят, это хардкор. А что, пап. Хорошо! Реструм, скримс. А, подниматься к нам на этаж школы. Будь бухим. В 7.30. Будет... Бринг боттл виски. И, конечно же, мы будем тусить всю ночь. На вечеринке. Окей, заметано. Кул, cool, хорошо. Не забывай, 7.30. На нахуй. Написано, да что, дурок, блять Ставил? Ты этажи, что ли? Давай на первый А, на, на первый этаж Стой 0, 3, 1 9 Аааа -а, 1, 9, 3, 0 Легко и просто Охуеть Офигеть! Дизайн программисты программист Габбарден, Мьюзика с сам Йос. Мой последний понедельник. Ой, пятница. Моя последняя пятница. Ну что ж, ребят, я скажу. Пиздец, прикольно, но последняя вот эта вот фраза uh, с этим Челиком, который зовут друг. Он как-то странно вписался в композицию хоррора, как-то типа, ты пойдешь на вечеринку, да, пойду, типа тут, ты меня закрыл бан, нет, не я, пошли на вечеринку бухать с Джеффри. Что за Джеффри какой зачем? Ну, типа, ненужный диалог просто, но последняя сцена, это прям, вообще кайф, прям. 5 есть оценочки из десяти этой игре так игрушка прикольная музыка антуражная но вот последняя сцена как-то меня ну типа вот разговор с Челиком как-то непонятно было то есть она не имела никакого категорического смысла вообще никакого а так игрушка прикольная загадками такими прям задумками Ладно, всем удачи, пока-пока, с вами был Тимур Лап, если вам нравятся такие инди проекты ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, и так что игру эту мне это понравилось. Всем удачи и пока-пока!